Здорово, товарищи креативщики! Расскажу сегодня, как в After Effects убрать объект. Бывает, что наснимал ты классного материала или футажик какой-нибудь нашел. Но есть там вот один элемент, который вот не туда и не сюда, и с ним делать надо что Вот и расскажу, как за две минуты и безболезненно убрать его. А меня зовут Дмитрий Горячев, я рассказываю про маркетинг и дизайн. Больше инфы у меня в профиле. Погнали! Открываем, значит, After Effects. У нас тут футажик с машинкой, которая ездит, которую мы хотим очень скрыть. Выбираем маску и прямо на слое с объектом выделяем нужную нам часть. Затем бежим в открывшееся меню с маской и в выпадающем окошке выбираем Non, А в меню маски ставим ключик напротив «MaskPath». После чего начинается самое интересное, нам нужно по покадрово обрисовать неугодный нам объект. Как видите, сильно тут по миллиметрам вылизывать его не нужно, у меня захватывает еще и ненужную область. Это лишь отразится в момент обработки, возможно если там сложный фон, то это аукнется. А шаг перемещения я вообще взял в 10 фреймов и ставил точки перемещения маски по 10 кадров. Композиция у нас получилась очень близко к идеальной, можем ехать дальше. Снова идем в маску и меняем в окошке на substract. Теперь нам нужен плагин Content Ever Fill. Его можно найти в окошке Windows, если его нет справа. Fill метод или метод заливки. Есть разные варианты, как убрать объект. Прочитать их можно тут. Выбираем Object, а в графе Reg нужно выбрать Entire Duration. А затем жмем на Generate Fill Layer. Здесь вполне можно запастись чайком и печенюхами, потому что процесс может быть не быстрым. Все зависит от мощностей вашего ПК и сложности обработки кадра. Пока ждем отрисовки кадров, можно подписаться на канал и влепить лайк этому видео, а также заскочить в наш телеграм-канал по ссылке в описании. Что ж, можно смотреть на результат. Если запущу видео сначала, то машинка наша уже не едет. Если приблизить, то видно небольшой блик, который у нас не попал в маску. Но это правится ее расширением. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, больше уроков найдете. Именно там.